Знаете, когда я первый раз услышала концепцию сетевого маркетинга, самый первый раз, я была в легком ужасе. Я совершенно никак не могла понять, как же так, не имея склада, не имея магазина, не вкладывая огромное количество денег, эти люди зарабатывают. Наверное, это шарлатанство. Я совершенно не могла понять, как это так люди друг другу помогают. Ведь в традиционном бизнесе люди не то что не помогают друг другу, они делают все возможное, чтобы вас просто... Мягко говоря, подвинуть в сторону. И это удивительная возможность. Сетевой маркетинг – это система маленьких инвестиций, больших доходов и огромной взаимопомощи. Но с первого взгляда это кажется, что вам не подходит. Потому что это не вписывается в привычные рамки понимания. Если вы считаете, что сетевой маркетинг – это не ваше, но вам нужны деньги, если вам при этом необходимо – Увеличивать свой прибыль, свой доход. Давайте подумаем, где где вы можете это взять? Хорошо, сетевой маркетинг – это не ваш вопрос, где? Ответьте себе на это. Вас ждут на хорошую работу заведующим банком или директором магазина, супермаркета. Может быть, у вас есть деньги для того, чтобы купить 10 квартир в вашем городе, сдавать их в аренду. Это хорошая приобретение. Это хорошее вложение денег. Остается только где-то взять эти деньги. Если квартира в вашем городе стоит хотя бы 2 миллиона рублей, то вам нужно как минимум 20 миллионов рублей где-то взять, чтобы эти квартиры купить. Кстати, вы можете заработать деньги в нашей компании. Очень многие люди у нас. Мы купили недвижимость, даем ее в аренду, и это приносит очень хорошую прибыль. Тогда недвижимости много. Но мы сейчас говорим о том, где брать деньги изначально. Может быть, вы можете инвестировать деньги в акции, в облигации, на фондовом рынке, попробуйте это сделать, может быть, у вас получится, у меня не получилось. Я знаю очень хороших трейдеров, которые стартовали в 2007-2006 году, у них не получилось. Это очень рискованный рынок, это рынок, где 80% людей теряют свои деньги, и за счет этого 20% зарабатывают. И я не могу об этом рассуждать, я не специалист, я боюсь потерять деньги. И я понимаю, что сетевой маркетинг для меня, как для простого жителя СНГ, как для человека с обычным высшим российским образованием, как для человека, который не родился в семье олигархов, бизнесменов. Я понимаю, что для меня сетевой маркетинг — это самый лучший выход. Потому что я не хочу работать на государстве. Я 15 лет отработала на работе по найму. И вы знаете, однажды меня сенила страшная мысль, что так будет... И через 5 лет я буду приходить к 8, уходить в 6. Моя зарплата не вырастет очень сильно, потому что она не выросла очень сильно. Ни у одного человека рядом со мной за последние 5 лет, что я работала в той поликлинике, где я работала. Вы знаете, так будет через 10 лет, через 15 лет. Однажды я выйду на пенсию, мне подарят чайный сервис, скажут большое спасибо, пожмут руку. И на пенсии про меня даже никто не вспомнит. И вот эта страшная мысль заставила мне сказать себе, я не хочу работать на государство. Займитесь частным бизнесом, откройте магазин, пройдите весь путь директора магазина. Это не каждому под силу. И 80% всего того, что рождается, оно умирает в первый год по разным причинам. В силу отсутствия профессионализма, в силу налажной логистики, в силу отсутствия денег. Пройдите это. Я проходила. Это... Место, из которого хочется уйти и больше не возвращаться, потому что слишком много рисков и слишком много людей хотят от тебя что-то получить, когда ты начинаешь зарабатывать в СНГ. Это так. И сетевой маркетинг — это самый идеальный выход. Это самое лучшее место. Если вы не талантливы, если вы не родились в семье олигархов, если вы обычный, простой житель СНГ, где вы можете зарабатывать деньги и менять свою жизнь? Что дает вам государство и ваши друзья и знакомые, которые, может быть, сегодня вам говорят, «Это не твое, не лезь, не суйся, тебя обманут». Что эти люди могут дать вам реально, для вас, для ваших детей? Я себе когда-то сказала, что сетевой маркетинг – это безопасно, здесь нет рисков, здесь очень маленькие инвестиции и, похоже, что хорошая прибыль. И я попробую. И это профессия, которой я хочу научиться. И в 98 году я приняла решение, что сетевой маркетинг – это мое, потому что все остальное уже было пройдено и не подходило. И я сказала себе, это профессия. В любой профессии платят самые большие деньги специалистам. Чтобы стать специалистом, нужно время. Я сказала себе, это сетевой институт, в который я поступаю на 6 лет. И только через 6 лет я решу полностью, мое или не мое. Это будет зависеть от прибыли, которую я получаю. Попробуйте. Риска нет никакого. А то, что это величайшая возможность в мире, так говорят только о сетевом маркетинге.